временная петля в 27 лет в новой упаковке можно приобрести прямо сейчас правда рекламу уже так часто не крутят по телеку но зато в свободном доступе можно пойти и купить сие чудо 27 лет спустя вернули детство или угробили детство новому поколению